Развод на аукционах. Именно такой запрос вбивают люди, которые ищут, правда аукционы или неправда. Есть две вещи, где уместно слово развод. Первое, развод ли сами аукционы, то есть правда это или неправда. Если есть закон, в котором написано про аукционы, если есть Сбербанк, если есть много других торгов, которые поэтому работают, то, конечно же, да, это все работает. Второй момент, что нам не нужно с вами думать о том, что... Работать или нет? Есть уже как минимум на электронных площадках история с 2011 года, где регулярно кто-то что-то выигрывает. Как сделать так, чтобы выиграли вы? То есть, ну просто обучайтесь дальше, и все у вас получится. То есть, этот вопрос закрыт. Здесь просто нужно взять, попробовать. Если вы в чем-то сомневаетесь, я бы вам не советовал брать какие-то большие сделки и идти на миллионы. Возьмите что-то маленькое, простое, купите, убедитесь сами, и этот вопрос для вас навсегда закроется. Потому что говорить можно долго. Попробовать это не так сложно. Следующий вариант – развод. Тут, наверное, лучше применить слово «мошенничество». Мошенничество на аукционах в целом. Бывает или нет? Ну окей, аукционно работают, здесь все хорошо. Регламентировано государством, есть большая история, есть победители и так далее. А какие подводные камни бывают на самих оккусонах? Бывают. Один из этих камней следующий, что бывает так, что пользователи приходят на электронную площадку, видят торги, и как правило это очень выгодные торги, да, все же идут да, за большой выгодой, подают заявку, соответственно, высылают какой-то задаток да, для участия в этих торгах, а торгов не происходит. Это были мошеннические -то торги с целью нажиться на то, чтобы собрать вот эти задатки. А имущества такого и не было. Вот Такие варианты на аукционах бывают. Не часто, но бывают. И попадаются, бывают на довольно люди на большие суммы и так далее. Поэтому об этом, как их это разбежать, я дальше вам расскажу, обучу все, что касается аукционов. Но основные темы, я думаю, мы закрыли. В целом, аукционы, да, они работают, здесь все отлично. А по поводу того, что, ну, скажем так, хулиганы на аукционах, как и везде они бывают, как говорится, ну над этим работают уже другие органы. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а ваши вопросы пишите, мы отвечаем абсолютно на все.